Сегодня мы будем проходить очень интересную тему – познание рабом своей религии, познание. Рабом своей религии. Маарифатул абди Динаху. Все мы являемся рабами Аллаха. وتعالى, и мы должны знать свою религию. Обязательно нужно знать свою религию. Маарифату познание. Познание своей религии. Марифатул абди Динаху. Итак, урок. Бисмиллахи Рахман и Нужно знать, что маратиб один степени, степени религий три, три степени, три степени маратиб тамгид, стопление, альмуаллим. Гунака маратибу лидини. Здесь есть маратиб, маратиб, мартаба. Мартаба маротибу. Это мартаба в единственном числе, а маротибу это уже во множественном числе. Мартаба женского рода слово, потому что там арбута, а во множественном числе она будет маротибу степень или ступень. Степень или ступень. Гунака маротибу ли Смотрите. Здесь есть степени или ступени религии. Сана худуга фи дарси Са. Сана худуга. Смотрите, син. Первое син – это указание на то, что мы имеем дело с глаголом мустагбаль, будущего времени. Сана худуга. Мы возьмем их. Фи дарси. В этом уроке. Инша Аллах. Итак, аль Муаллим говорит. Гунака ка маротибу дини Сана худуга. Мы их возьмем. Фи в гадад дарси. В этом уроке. Значит, маротибу маротибу отдельные ступени или степени степени религии итак их три запомните три степени смотрим какие это первое аль-ислам второе аль-иман третье аль-ихсан аль-ислам аль-иман аль-ихсан итак Три степени религии. Маратиб, Маротибу Аль-Исламу, Аль-Иману, Аль-Ихсану, Ислам, Иман и Ихсан. Вот это являются три степени религии. Так. Давайте же нарисуем все эти три степени. Первое у нас будет Аль-Ислам. Запомните первое это у нас аль ислам первый круг аль ислам ислам это самый самый большой круг самый большой круг далее будет следующее аль-иман это будет также круг но только он будет внутри аль-ислама смотрим итак аль-иман это тоже круг но он внутри круга Аль-Ислама. И третья степень Аль-Ихсан. аль-ихсан Это третья степень Аль-Ихсан. Итак, у нас три степени. Первая Аль-Ислам, это самый большой круг. Второй зеленый Аль-Иман. И третья Аль-Ихсан. Самый маленький круг это Ихсан. Самый маленький круг. Так, далее. Аль-Мартаба-Туль-Уля. Аль-Мартаба-Туль-Уля. Аль-Ислам. Первая степень – это Ислам. Что это означает? Первая степень – Ислам. Это Ифраудуллахи та'аля биль-ибадати. Это когда мы уединяем... Единственность, то есть Аллаха, Субханава Тааля, в поклонении И Аллахи, то есть Он один, единственный, достойный поклонения. Только Он один, Ифроду Аллахи, Тааля биль-ибадати, в поклонении, во всех видах поклонений, только Он один, единственный. Вачти Набу и мы должны что? Сторониться все то, что кроме Аллаха, мы должны сторониться и чтенап. Сторониться, поклоняться чему-то или кому-то, помимо Аллаха, кроме Него. Нужно сторониться. И подчиняться Аллаху, субханава Таля. Следовать в подчинении. Аллаху Субанава Та'аля, все выполнять, выполнять все виды айбадатов, все виды поклонений, следовать в подчинении, сторониться ширка, сторониться поклоня, поклоняться кому-то другому или чему-то другому, помимо Аллаха Субанава Та'аля, кияду То есть, выполнять его приказы. наби, и сторониться его запретов. Смотрите, выполнять приказы Аллаха Субханаху Аталя и оставлять его запреты. Нельзя выполнять то, что запретил Аллах Субханаху Вот это ислам. Вот это аль-ислам. та аля Это первый, первая, степень, первая степень, первый круг, второй круг, иман. Аль-иману. «Аль-Мартабату-Саньяту», вторая степень, «Аль-Иману», «Ва-Хуа-Ан-Ту-Мина» или «Ан-Ну-Мина», как в тексте мы читаем «Ан-Ну-Мина», что мы верим «Билляхи, его кутубихи ва ва-Кутубихи, ва-Русулихи, ва-Л-Явм-Ил-Ахири, л и хайрихи ва-Шарихи», все шесть степеней «Имана» здесь. Это когда мы верим в Аллаха Субханаху Ата'аля в его ангелов, в его послания, а также в его посланников, то есть в кутубихи в его э, книги, у Арусулиги и его посланников, Уальяумиль-Ахари и судный день, Уаль-Кадари, уаль и предопределение, Хайрихи Вашаррихи. Благо и зло. Хайр – это благо, а шар – это зло. То есть его предопределение с добром его и злом. Аль-Мартабату, ас-Салисату, аль-Ихсан. И третья степень, третий круг у нас – Аль-Ихсан. А это – Ан-На'будаллаха. Когда мы поклоняемся Аллаху, кааннана на рогу, как будто мы его видим. Фаиллам наку на рогу, фаиннаху ярона. Если даже мы его не, не видим, фаиннаху, то поистине Аллах супаноталя видит нас. Вахуана, буду Аллаха кааннана на Фаиллам наку на ярона. Итак, вот это определение трех степеней нашей религии. Нашей религии. Давайте же сейчас еще раз нарисуем круги. Итак, первый круг у нас, самый большой круг, это Ислам. Это Ислам, самый-самый большой круг. Когда человек принимает Ислам, он заходит в этот круг. Заходит в этот круг. Это называется Аль-Ислам. Он зашел в круг Аль-Ислам. Ислам, мы знаем, что у него есть свои арканы. Есть арканы. Это шагада. Мы об этом будем сейчас проходить. Шагада. ла иляха иля -Ллах». Также шагада Мухаммада Расулулла. Потом выполнение молитвы. Поститься в месяц Рамадан. Потом хадж делать. Закят выплачивать. Это все называется ислам. Это называется ислам. Об этом мы сейчас будем разговаривать. Итак, самый большой круг у нас аль-исламу. Аль-исламу. Запомните. Это самый большой круг. Когда человек принимает ислам, заходит в ислам. Он оказывается в первом кругу. Затем ему нужно попасть во второй круг. Как можно быстрее попасть во второй круг. Зайти на второй круг. Это у нас Аль-Иман. Аль-Иман. А это вера в Аллаха. Как мы в определении читали. Иман. Билляхи вамаляйкатиги. То есть в его ангелов. Вера в его ангелов в его книги, в его посланников, Иля в судный день, а также в предопределение, это мы тоже будем с вами проходить, иман мы тоже будем проходить. И третья стадия, третья ступень, это аль-ихсан. Ихсан. Любой человек, каждый мусульманин или каждый му'мин, он должен, должен, должен попасть в третью стадию. А это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты его видишь. А если даже ты его не видишь, то поистине он тебя видит. Итак, наша задача попасть вон в тот круг Мартабайта, степень, зеленая, самая маленькая. Если ты попадаешь туда, то ты автоматически попадаешь, значит ты находишься и в исламе, и в имане, и в ихсане. Понятно, да? Наша задача попасть в Аль-Ихсан. Тот человек, который попадет в Аль-Ихсан, он означает, что он уже и в кругу имана, и также он в кругу ислама. И Ихсан это самая высочайшая степень. Так, задание. Теперь задание, Наша упражнение. Здесь нужно соединить каждую степень, из степени религии с ее номером. С ее номером. Первый номер, второй номер, третий номер. Итак, первая у нас... Мы сказали, самая большая. Аль-ислам, аль-ислам. Первая это у нас ислам. Вторая у нас будет аль-иман, иман. И третья у нас степень. Три степени. Религии это у нас Аль-Ислам, Аль-Иман и Аль-Ихсан. И также у нас будут цифры. И также у нас будут цифры. Здесь задание соединить цифру с ее кругом. Итак, будет цифра, например, 1, цифра будет 2 и цифра будет 3. Нужно нарисовать линию и соединить цифру с ее кругом с ее кругом это задание такое какую цифру вы поставите у ислама какую цифру поставите у имана и какую цифру вы поставите у аль-ихсана это такое задание так другое задание вопрос аль-асиляту вопросы первое маа аля марта батин Минморотибидини, маала, какая самая высочайшая степень из степеней религии? Какая самая высочайшая? Самая высокая. Смотрите, задание такое: нужно сказать, какая самая высокая, никакая самая широкая, никакая самая средняя. А сказано, какая самая высокая степень из степеней религии. Ля, иля, иля, иля, Итак, у нас три степени. И какая же самая высокая? Вам подсказка, вам подсказка. Вы должны знать и должны рассказать и должны запомнить. Это та степень, куда мы должны стремиться попасть. А это... Ну, не буду дальше говорить. Мы уже про это говорили. Так, следующее задание. Аркеан уль-ислами. Запомните, что у ислама, ислам, мы сказали, это самая большая степень, самая широкая степень. У нее есть свои аркеаны, аркеаны. Рукан, рукан в единственном числе, аркеан во множественном числе. Итак, аркеан уль-ислам 5. Запомните столпов ислама 1 2 3 4 5 на них держится ислам на этих столпах на этих столпах держится ислам там гид альмуаль маль исламу то ли должен ответить это туалет уже отвечает следующее задание альмуальным ним спрашивает марки а ну Какие столпы ислама? Какие столпы ислама? Давайте же будем их перечислять. Аркану Ислам. Смотрите. Первое. Шагада. Аллах ла иляха илля Мухаммада Расулю Аллах. Смотрите, здесь свидетельство. Или можно сказать два свидетельства. Первое, что ла иляха илля Аллах. Что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Субханаху а И второе еще свидетельство, что Анна Мухаммадан Расулла, что Мухаммад Расулла. Итак, свидетельство, что Ля илляха иллях, и еще что Мухаммад Расулла. Мухаммад, посланник Аллаха. Саллаху Аллаху Алейхи Ва Аля Алихи Ва Аджмай Второй столб рукн. Икамус Саляти Икамус Саляти Запоминайте это икаму Саляти Выстаивание молитвы Ля Иляха Об этом тоже мы будем говорить более подробно Но сейчас нам нужно запомнить просто Арканус Аль Ислам Икамус Саляти Выстаивание молитвы Третье Третий стол. Итаус закят и закяти, выплачивание закята. Закят. Нужно платить закят раз в, год, раз в году. Четвертый рукан. Саум Рамадан. Саум Рамадан. поститься в месяц Рамадан. Раз в году поститься в месяц Рамадан, когда он наступает. И последний рукан. Это хаджу байтилляхи аль-харами. Хадж выполнять хадж к дому Аллаха СубханаЛа Втааля, к запретному дому Аллаха СубханаЛа Втааля. Итак, первое, шахада, Аллаху Иллях Иллях, Мухаммад ар-Расулулла. Второе, руку, икаму салля. Третий, итак, аззакия. Четвертый, со мор мадан. Пятый, хадж у харам Нашат. упражнение. Здесь нужно заполнить уже недостающие номера, цифры, и что-то не написано, дописать. Аркянул ислям, ничего пустого не должно быть. Первый рукан, второй рукан, третий рукан, четвертый. Пять рукнов у ислама. Мы знаем теперь, что пять рукнов у ислама. И другое задание. Ма аркянул ислам. Ма аркиану ислам. Это нужно знать. Какие аркеаны у ислама? Первое, вы должны написать, рассказать. Второе, тоже должны написать и рассказать. Третье, тоже нужно вспомнить, записать. Четвертое и пятое. Значит. 5 столпов ислама мы должны здесь в этом задании написать написать внизу есть ссылка под видео есть ссылка где можно скачать этот pdf формат этот урок в pdf формате распечатать его на принтере или можно с телефона смотреть и переписать себе в тетрадь эти все задания и ответить все, написать все эти э, ответы на вот эти вот вопросы, которые мы с вами прошли по этому уроку. Итак, у нас урок сегодня был Марифатуля Абди Динаху. Познание рабом, познание человеком, своей религии. Мы должны знать свою религию. Знать ее должны. Ведь Джибриль приходил к Расулу Аллаху алейхи вассаляма, специально пришел, когда сахабы сидели вокруг Расулу Аллаху алейхи и Джибриль стал обучать вопрос-ответ, задавать вопросы и получать на них ответы. Тем самым учил он, учил сподвижников, сахабов, религии И мы также должны знать эту религию. Это наша религия. Не просто говорить, что я мусульманин. А, а, и в это время не знать, что такое ислам. Это очень, очень плохо. Когда человек говорит, я мусульманин. А когда его спросишь, а что такое ислам? А он и не знает. А сколько столпов у ислама? Он даже не знает, сколько столпов. Пять не знает даже. Не то, что он перечислить не может. Он даже не знает, сколько столпов у Ислама, а сколько столпов у Имана, а сколько столпов у Ихсана. А мы должны с вами это изучать, и мы должны это знать, и также доносить до своих родственников, близких, знакомых. И не просто знать нужно, а нужно это еще выполнять. И об этом будет Следующий урок Бара Каллаху Фикум. Воджа Закумуллаху Хайран Хайра Аль-Джазат Субхана Каллахума. Воби Хамдик Ашхадолла Илахайла Анта Астаг Фирука Ватубу Инейка.